Эффективно, качественно, надежно. По таким девизам вот уже 23 года работает стоматологический центр «Мегастом». Врачи используют самые передовые методики лечения, чтобы пациенты в 21 веке могли забыть о съемных протезах. Сегодня мы открываем первую зуботехническую лабораторию с использованием очень высокой технологии. Я бы сказал так, на сегодняшний день это самая передовая технология, в существующем мире. Эта технология была изобретена в Германии. Это самое лучшее, что можно себе представить для изготовления коронок Кеткам и индивидуальных титановых абатментов на зубные имплантаты. Технология бега позволяет уйти от традиционного снятия слепка и в кратчайшие сроки изготовить протез. Риск ошибок сведен к минимуму. Моделирование на компьютере обеспечивает максимальную точность. Главное преимущество семиосного станка CatCam в том, что все зуботехнические работы на имплантаты и на зубы выполняются с высокой точностью прилегания. Зазор между абатментом и коронкой всего 0,1 мм, что недостижимо ни на каком другом оборудовании. Станки работают параллельно. Один делает детали а в это же время на другом станке вытачиваются коронки, что значительно сокращает сроки изготовления протезов и их себестоимость. Уникальность технологии как раз заключается в том, что любой врач в любом регионе может сосканировать полость рта объект, то есть зуб или имплантат, присылать нам через интернет работу и через два дня получать готовую работу.